Еженедельная встреча известных медийных персон со студентами в Высшей школы журналистики и медиакоммуникации уже стала доброй традицией. На этот раз со студентами, неравнодушными к теме пиара и рекламы, поделился опытом Руслан Шегобединов, руководитель регионального пиар-агентства Мы и они на примере своего опыта эксперт рассказал всю правду о работе пиар-специалиста в России, подсказал будущим пиарщикам, как правильно взаимодействовать со СМИ и, наконец, дал советы, как стать успешным пиар-специалистом. Если есть возможность, пока вы учитесь студенческие годы, поработайте на э, ТВ, э, поснимайте сюжеты, посмотрите, как работают, формируются телевизионные новости. На своем опыте могу вам рекомендовать и сказать, что это сто процентов, что нужно много читать. Обязательно э, научитесь э, фотографировать и выбирать фотографии. Обязательно учите языки и э, имейте в запасе не менее двух языков. Открытую лекцию также провела Гулюса Закирова, главный редактор журнала Гейле Хемекте. Она рассказала о специфике работы татароязычного издания. Отметим, что мастер-классы в Высшей школе журналистики и медиакоммуникации открыты для всех желающих. Анастасия Иванова, Юля Павлова, Ленардо Валетяров, Универ -Ньюс.